У Скотта была прекрасная лыжа Сейдж, да, она там была там, со своими нюансами, она была сонная, вялая для пенсионерского катания, но она была как бы интересная, в принципе, кайфовая. Ее поменяли, и давайте проверим то, что стало вместо нее. Поехали. Здравствуй, мир! Скот слайд 93. Вот эту лыжу надо мое к ней отношения, но понимать именно через историю, вообще ее возникновение, ее появление и что вообще с ней было. Была лыжа Sage. Sage была, на мой взгляд, хорошей лыжей, она была комфортная, она была никакейшая кокейшая, вообще но комфортная и мега универсальная. То есть она позволяла кататься везде. То есть вот на мой взгляд, вот называется Вот хочу лыжу, там у меня. Обе коленки сломаны и не заросли до сих пор, но я хочу лыжи, которые вот и трассы, и вне трассы, и как-то вот, вообще я на курорте, везде хочу кататься, и на любом снегу, ну, да, пожалуйста, иди Сейнч возьми и катайся. Очень лояльно, очень лояльно, очень такой похмел стайл, но с другой стороны, как бы и востребованная на мой взгляд, на рынке лыжа, потому что, ну, у нас много людей, которые ориентированы на комфорт. Давайте смотреть правде в глаза, честно, честные лыжи я призываю, да, вот, но... Как бы она не продавалась, потому что у нас же все как бы меняют себя, с одной стороны хотят комфортно, а да, с другой стороны меняют себя какими-то там Марселями, Хершелями и хотят на кубах мира как так. Я куплю пенсионерскую лыжу, там, я куплю себе там сопли в сахаре. Да. Нет, мне нужна отдача, мне нужен карвинг. Ну, ну, Скотт сделал слайд 93. Ну вот, и поэтому я иду по ну как бы, как бы вы не ходили, сравниваю с Эйджем, Да, На мой взгляд, вот по меня на мыло. То есть была... Хорошая лыжа, но невнятная. Сделали внятную, но она стала плохая. В общем, одно нашли, одно добавили, другого убавили. В итоге, что мы имеем? Лыжа стала действительно более цепкая. Она стала более эффективная на жесткой трассе. Она стала когда более, может быть, отдачливая. То есть туда что-то там напихали, там на помойке найденное, чтобы какая-то отдача появилась. Но при этом эта отдача, она не попадает все равно там вот... В Спектр интересных, отдачных динамичных лыж не стало с лайтом, супер там бомбой, там, бэх, там вырвануло. вот Но при этом в комфорте она потеряла точно абсолютно. Она стала менее поворотливая и менее лояльная к усилиям по ее управлению. Да? То есть, когда мы выезжаем на какой-то разбитый склон мягкие, жидкие, да, и там какие-то бугры и пытаемся там на ней обижать, вот она на носом жестко начинает там упираться во все, что встречает, а задником цепляться за то, что за осталось. Такая проблема у Сейжа ее не было. Вот. при этом, когда мы выезжаем на хорошую подготовленную трассу, вот у них нету там никакого суперкарва, там и нету никакого супердинамичной езды. Ну задник пожестче, у ну, носок пожестче, но ну, он все равно все это кривое какое-то, да, ну какое-то вот дуги-то интересное не дает. А если дугу-то и ловишь, ну, она как бы есть. Ну, Во-первых, она как бы уже такая непонятная, то есть она какая-то и не новичковая, не пенсионерская, такая достаточно быстрая Но ее еще и удержать надо, понимаете? Опять-таки и динамики нет То есть нету такого, что с носа там запилил, там на заднике вы, вылетел, да? Да нифига, то есть дуга тоже такая там Либо только на серединке, либо только на заднике, вот и как-то и все. Опять-таки задник там додавил, ну додавил, ну додавил Ну он тебя там пук, все. Вот. а в остальном лыжи стало такое ощущение, что вот, нас стало тяжелое. То есть сейджи они были на ногах легкие, то есть не было ощущения, что ты как бы вот, ну реально там пух пух пух пух прыг прыг, прыг ты летишь паришь. Эти там, реально ты постоянно вынужден что-то о них думать, там реально вот, стало кататься тяжелее. И на мой взгляд эти лыжи потерялись. Они не найдут своего спроса в динамичной катании, они не займут своего место в линейке эффективных лыж. Да, на жестком, там, на ледянистом И они не И они выпали и потеряют свою нишу э, В области комфортных лыж В той вот незначительно Такой, но Имеющей свое место быть Такой вот ниши комфортного катания В общем, они просто провалились В какую-то дыру Между интересами, между вот Аудиториями Ну, как бы вот жаль Мне жаль то, что Хорошая лыжа сменилась на ту, которую я назвать хорошей не могу. Все. Мне от этого грустно. Я буду искать утешение в других моделях. Пойду их тестить. Подписывайтесь, ставьте лайки. Оставайтесь с нами в соцсетях и на сайте. Пока.